Правила дорожного движения предписывают водителю уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по обозначенным пешеходным переходам. При повороте направо или налево водитель должен дать пешеходам возможность спокойно закончить переход дороги. Слепые пешеходы вообще могут появиться на проезжей части в непредсказуемом месте. Иными словами, каждому водителю не мешает сделать для себя следующий вывод. При пересечении траектории движения машины пешеходов пешеходы практически всегда имеют преимущество, и я буду уступать патим дорогу.